Come here girl, let me touch your brain but uh, your brain. Give it to you, got me reaching for your You spray it all over my face You think I'm stupid? No, <laughs> no way <laughs> Mama Oh my god, oh my god Oh my god, oh my god. Oh my god. <laughs> Вот, ребят, мясо приготовил хищницу своей. Вон она сидит, ждет. Пуговку верхнюю расстегнула, чтобы побольше влезло по ходу. Тань, пугают, то та обратно застегни, мяса не так много. Можете про себя сказать, что вы детка на рыбке? Я купил носки, надел я их на ногу. Хороший логат мне мешает, но немного. Оу. Надо приложить на стойку корнеплода. О, щит, корнеплод Петровский редкий, это щит. Оу. Солнце, ученые доказали, что человек не может поместить яйца в рот. Тогда легко. <laughs> <laughs> <laughs> Your head stuck, huh? <laughs> Look at me. <laughs> Why are you like this? <свят> <Ready. Go>. <свят> <свят> ну, вообще, не, не жила тебе? А тебе жила Нет, не жила Я тоже не жила <свят> Муж на работу собирается <свят> Вить, покажи людям, что ты с собой сделал. Черт, это В аптеке масок нет. На работу ходить надо. Да ты только не улыбайся на работе, ладно? Я серьезно. Давай, удачи. Где это с Да, я не знаю, что ты не знаешь. Здесь, опять, смотри, смотри, смотри, смотри. Ехать, давай, давай. Рюкзак заказывали? С хорошей Держись, братан, валим, валим, братан. Эй, мы. Ай, какой дождь уже. Ай, какая же гада? Вы с вроде гада же. Uite, te vezi? S-a Hai cu alea pula, ca nu mai mergem da, aici se uflat Aici se uflat, mai am zis Da, ca ne iesa e dragă? Uite, bai, se uflat aici, hai partea jos Hai ca doua-i Seria? Да я сама без сутра. Что за хуйня видел? А? Карлос пошел нахуй, не заебал здесь. Yes. You Да me? Yes. You love me? тебя yes. Yes. Yes. yes. I love you. Yes. In that me? Yes. In that me? Yes. In that me? Yes. In that me? Yes. Only you. Jesus. <laughs> Да, дружище, ты не знаешь, где можно купить бараль нефти? М -м, я даже не знаю. А вот так? Да, я знаю, ты можешь купить бараль нефти у меня. Но ты же знаешь, сколько он стоит? А, читаешь новости. А вот так? Ммм, я даже не знаю. А вот так? Хорошо, мы... Uh oh!